Привет! Такое первое видео такого формата. Я надеюсь, что будет интересно. Значит, что это за видео? Вопрос-ответ. Поэтому я налила уже себе чаечек. Вот. И если хотите, или если вы смотрите это за едой, вряд ли, конечно, но я не знаю, если вы идете едете в метро, в машине, в транспорте или кушаете, то приятного аппетита, хорошего вечера, дня, утра, когда вы это смотрите, в общем, спасибо, что смотрите, во-первых. Горячо и вкусно. <volatility> Значит... ,えー... Такое разговорное видео, я не знаю, насколько вам это понравится, но я подготовила, как я подготовила, значит, мои чудесные, замечательные подписички <laughs> в Телеграме и в на Ютубе задали мне вопросы, сейчас я отвечу на все вообще, потому что их не так много, и, собственно, из грустного, ладно, это не грустное, это, мне кажется, хорошее и счастливое, в общем, я предлагаю нам всем попрощаться с этой стеной. Та -дам, та -дам. Не знаю, это, наверное, странно, но я испытываю очень какие-то странные чувства по поводу вообще этой стены. Почему? Потому что... Мне нужно будет ее разобрать. Она, конечно, безусловно, поедет со мной, но я не знаю, где и как я буду жить, поэтому как это будет выглядеть уже в Корее, непонятно. Итак, а, ну, перед началом, естественно, вот у меня все сохранено, я сделала скрины, вы тоже их увидите, когда я буду монтировать, такая классная девчонка. Не забудьте подписаться, поставить лайк. Что там еще делать? Комментарий написать. Благодаря тому, что мы все такие молодцы. Прошлое видео все линку поддержали, написали много комментариев. Видео получило очень много любви. Вот. Вам не сложно, мне приятно. Всем спасибо. Итак, начнем. Вопросы были личные, всякие разные, интересные. И много про Корею, естественно. Кстати, когда я приеду в Корею, я собираюсь возобновить свои стадии видео и про изучение корейского языка, потому что я сама буду учиться. Сейчас просто меня волнует немножечко другое. Поэтому, если вы подписались сюда, потому что вам нравится корейский язык или вы хотите что-то узнать про то, как его изучать, не отписывайтесь, это тоже будет. Итак, давайте начнем с вопросов. Ну, наверное, сначала пойдет у нас про Корею, потому что вопросов про Корею больше всего. Итак, первый вопрос. Как ты начала знакомство с Кореей и стала изучать корейский язык? Угу. А, есть похожий вопрос. это, а, Ну ладно, я их отдельно тогда разберу. И значит, как я начала знакомство с Кореей? Знакомство с Кореей я начала в 2012 году. Моя первая дорама была «Цветочки после ягодок», где-то вы сможете это посмотреть сейчас, вот, «Цветочки после ягодок», я просто в шоке, на самом деле я вот помню, что там еще вот этот вот лименхо с кудряшками, я не знаю, как мне понравилось и вообще почему она мне понравилась, суть была в чем. Я очень просто ярый фанат сериала «Мятежный дух». Вот все взрослые люди сейчас, особенно девочки, да, они меня сейчас все поймут, потому что сериал «Мятежный дух», он шоу по рен где-то в 2004-2005 годах. Вот, и я просто обожаю этот сериал, и как-то я была в группе ВК, и мне хотелось посмотреть что-то похожее. Я зашла в группу по «Мятежному духу» И спросила, типа, посоветуйте что-то похожее. Мне посоветовали цветочки после ягодок. Это вообще не похоже. Вообще. Ну, то есть, это, это... Вообще ничего похожего с этим нет. Но мне посоветовали. И это было так любопытно и интересно. Это было вообще отличное от э, русских сериалов. Хотя и тогда их я не смотрела. От зарубежных сериалов, типа, американских, от турецких. Ну, короче, вообще по-другому. И все. И мне понравилось. А потом... Uh, собственно, как я пришла к корейскому языку. Все как завертелось. Я начала смотреть много-много дарам, потом я начала слушать музыку из дарам, ну вот состав все началось, потом я начала смотреть, кто эту музыку исполняет, и так я пришла уже к тому, что я знаю сейчас. То есть я вообще очень многие темы знаю. Типа, как все это работает, когда долго в этом крутишься, то, в принципе, можешь ответить, какие есть три, ну ладно, четыре большие агентства, кто, что, вообще, какая там идеология и так далее, и тому подобное. У меня есть любимые актеры, любимые группы, там, ну, общем, все, да, я, как бы, грубо говоря, устоялась в этом плане. В 2017 году, как я вообще пришла к изучению корейского? В 2017 году я решила, что все, пора, вроде и возможность есть, пойду изучать корейский. По поводу там изучения, как я это делаю, там есть следующий вопрос, другой уже. Я на него отвечу потом. Значит, корейский я... Начала изучать вот так же, как и большинство, наверное, просто хотела до рамки понимать или своих опачек. Ну, нет, ладно, опачек, я так их никогда даже не называла. Ну, в общем, хотелось музыку понимать и так далее. Но через три месяца я такая, все, хочу быть учителем. Об этом тоже поговорим. Это был ответ на первый вопрос. Он занял 6 минут, помогите. Ладно, следующее. Алиночка, ты умничка, спасибо. Как ты для себя открыла мир Кореи, уже ответила. Расскажи о своем пути в изучении корейского, с репетитором учила или сама? С какими сложностями столкнулась и как находила выходы? Иногда упираешься в стену и хочется все бросить, но берешь себя в руки и идешь дальше. Планируешь преподавать корейский? Ну, сначала сразу скажу, планирую ли я преподавать корейский, я его преподаю уже два года. А, потом, следующее. «Мой путь в изучение корейского языка с репетитором или сама?» Я вообще не понимаю, как люди сами учат. Я вообще не знаю. Если ты это смотришь, а ты учишь сам, ты просто вообще... Я просто в шоке. Реально. Это, мне кажется, супер-мега-сложно. Я бы так не смогла. Я учила в группе. Значит, да, Седжон Хактан в Санкт-Петербурге и нын Хактан, да, то есть э, Сайдён который находится в Питере. Причем она стала как бы относиться к посольству, да, и стала Сайдён Хактаном, только в 2021 году до этого называлась по-другому. Я вот там училась, вообще изначально в 2017 я училась в другой группе, вообще в другой школе, потом мой учитель уехал в Корею и посоветовал мне вот эту, я пришла туда. По поводу репетитор, ну, я имею в виду учить самостоятельно, учиться в группе или учиться самому, но это вообще разные штуки. Например, вот я смотрю на своих учениц и то, какие у них результаты там, за год, за пять месяцев обучения индивидуально, да, вот, допустим, когда я преподаю. И сравнивая мой темп изучения, когда я в группе училась, это вообще просто небо и земля. Просто... Они могут то, что я на момент их обучения, да, я, типа, так не умела ну настолько хорошо знать корейский, да, в контексте. С какими сложностями столкнулась и как находила выходы. Просто я чуть ли не... Это было ужасно, если честно. Я вообще просто скажу честно. Период изучения корейского языка до настоящего, ну, даже, наверное, ладно, год я могу сказать, что я наслаждаюсь. До этого это были одни страдания, просто страдания. Я пришла в группу, меня определили в группу, которая занималась уже там энное количество времени, и я такая к ним пришла со своим нулем. Ну, я занималась полгода, я такая к ним пришла, они уже занимались год, и... Во-вторых, я занималась раз в неделю, по два часа. Они а занимались два раз в неделю, по два часа. То есть, понимаете, да, разница. И я так страдала, потому что я отставала. Я еще такой человек, короче. Мне нужно, чтобы меня типа подбадривали, хвалили. И я постоянно себя сравниваю с другими. И я головой понимаю, что это неправильно, что так делать не надо. Но я все равно это делаю. И поэтому я себя чувствовала самой тупорылой. И я... Короче, рыдала, плакала, и это было ужасно. Просто реально, это было ужасно. Но, но, я, как я с этим боролась? Да никак я не боролась, я просто пахала, как вообще конь. Реально, я просто училась каждый день. Вот, например, у меня работа была с 9 до там, 9 вечера, например. Да, я уж не помню. У меня там разный график был из 9, из 7, 45, из 10. И, например, я вставала в 7 утра, училась до работы и училась после работы. И на выходных я постоянно училась. И я, я вот просто пахала. Вот реально, по-другому это не назовешь. Я просто пахала. Это вот так вот. То, что упираю, так, упираешься в стену и хочется все бросить. Вот реально, я просто это понимаю. Я понимаю, что есть затык и вроде бы ты такой думаешь, я уже так много учусь, почему нельзя, ну как бы, почему у меня там не получается. Это есть абсолютно у всех, кроме каких-то, наверное, индивидов, у которых способности к языку. Я не знаю, они вот так вот схватывают. Это вообще абсолютно нормально, не переживайте это пройдет. Вот я скажу так, где-то через 3 года изучения, то есть я с 2017, получается, где-то я 5 лет, да, ну, шестой пошел, я изучаю корейский язык, да, и где-то на третий год я поняла, что я могу смотреть шоу, ну, как бы, понимая 70-80% процентов без субтитров. Потом, когда я начала преподавать, еще улучшился у меня корейский язык, и, ну, я начала, в общем, пожинать плоды. Вот. но чтобы их пожинать, их же нужно сначала взрастить, вот, и, собственно, вот это вот момент взращивания, грубо говоря, цветка, да, вот это вот нужно просто терпение, все, вот реально, не бросайте, если не получается, просто вот пыхтишь, но делаешь, через боль, слезы и так далее, потом реально будет просто пушка, я сейчас просто наслаждаюсь. Вот, надеюсь, я полно ответила. Я тут за 11 минут уже два вопроса всего. Ребят, если эта рубрика будет интересна, ну, я постараюсь сейчас покороче. Просто такие вопросы глубинные, так сказать. Если что, разделю на два, если понравится. Так, как ты начала знакомство с, ага, с Кореей и стала изучать корейский? Так, это уже было. Что ты собираешься делать после языковых курсов? Какой следующий этап в твоем плане жизни, если этот план вообще существует? У меня есть два варианта. Первый вариант это при условии, что мне понравилось на курсах эти полгода, тогда я иду еще на полгода, потому что мне нужен шестой гип, потом я иду в магистратуру, устраиваюсь на работу и так далее, живу себе припеваючи в Корее. Второй вариант мне не понравилось, тогда я возвращаюсь через полгода и просто уже буду что-то здесь делать. Посмотрите, такой момент, да, я вот в Корею как будто бы собираюсь, да, уже 10 лет, но по-настоящему я собралась, видимо, только сейчас. <coughs> а, в чем дело? Поехать учиться в Корею, это моя основная цель, задача, план, и все сводится только к этому. Поэтому я еду туда при условии, если мне понравится, то как бы будет уже какая-то другая цель. Если там мне не понравится, то, наверное, я вернусь сюда, и будет здесь какая-то другая цель. Может, я там свою онлайн-школу открою, или что-нибудь запишу, или что-нибудь... Ну, короче, я не знаю. Пока что у меня только учеба. Что касается курсов, это сначала получить шестой уровень, а потом поступить в магистратуру. Почему именно псих... Так, это уже личные... А какие критерии были при выборе вуза, А каких можешь сказать, конечно. Критерий был, чтобы это был в Сеуле, вуз в Сеуле, чтобы не было возрастного лимита, чтобы меня могли туда принять. И, в принципе, все, это были все критерии. Но я, если честно, хотела подешевле, но в итоге получилось как подеш... ну, получилось. Как получилось. Хм... Так, расскажи, пожалуйста, какой ты видишь свою жизнь там, особенно после окончания языковых курсов, как планируешь продолжать обучение в плане подачи документов и прочего. Ну, тут, мне кажется, я тоже уже рассказала, что вижу классную, счастливую и так далее. После окончания языковых курсов, но я предполагаю, что я, наверное, попаду на третий-четвертый уровень, то есть, чтобы мне получить шестой, то это нужно будет как раз год получиться, а потом магистратура. Uh, так, mm -hmm. у тебя был интерес к каким-то другим языкам, азиатским и не азиатским, пробовала учить, если бы не корейский, то на какой язык хотела бы говорить, на каком языке хотела бы говорить. Uh, я на самом деле чуть-чуть, хотя я уже не помню ничего, чуть-чуть могла говорить какое-то время на китайском, потому что я работала с китайцами. Они не говорят ни на каком, кроме китайском, и поэтому я выучила. Я не умею читать, не умею писать, но я раньше могла понимать хорошо и говорить с ними. Поэтому я думаю, что из азиатских я выбрала бы китайский, а еще я хочу испанский. Я хочу знать корейский, китайский, испанский. Какие были впечатления после первой поездки в Корею? Да вообще пушка была. Но я так плакала. Я когда улетала, я просто у меня была истерика. Я рыдала. Просто, типа, я больше туда не приеду. Я не хочу улетать. Все плохо. Вот так вот. Но впечатление, конечно, просто пушка. Ну, во-первых, я была туристом, во-вторых, у меня было свободное время. Я ходила по Кореешке, которую делала в дорамтиках, Ну, короче, просто пушка. Так, в Корее хочешь готовить сама, питаться в домашних ресторанчиках или питаться в домашних ресторанчиках? Я вообще не знаю, но я готовить не умею, я, наверное, умру с голода, вот. Я вообще не знаю, может, я вообще есть не буду, <с> um> реально не знаю, как ответить на этот вопрос. Как решила преподавать корейский, был ли опыт работы в другом месте, нравилось? Um, так, корейский я решила преподавать через три месяца изучения корейского. Но не начинала, естественно, потому что мне нужно было выучить язык. В общем, было как. Я такая, учу корейский, начиная 3 месяца. Такая, блин, так мне нравится язык, пушка-пушка, капец. Через три месяца я такая, как бы сделать так, чтобы его знать от... вообще просто, чтобы как носитель говорить. Я такая, Значит, нужно повторять постоянно. Как можно повторять? Можно начать преподавать. Тогда ты будешь постоянно повторять одно и то же и точно за Помнишь, вот такая у меня была меркантильная цель, так сказать, эгоистичная, да, цель. А потом я просто, ну, я поняла, во-первых, мне нравятся люди, мне нравится с ними работать. И мне нравится преподавать. И получается, на третий год изучения корейского я начала преподавать начальный уровень. Начала преподавать начальный уровень. Ну, в общем, да, вы поняли. Был ли опыт работы в другом месте? У меня был просто... Я работаю с 12 лет. Камон. Ну, тоже так личное типа. У меня был, было очень много, просто я даже не знаю, что там перечислять, Ну, очень много. Я работала с китайцами, я работала в продуктовом магазине, я работала типа Офиком, я работала э, организатором, педагогом-организатором, культорганизатором, работала э, педагогом доп. Образов... короче, просто помогите. Я очень много работала. Так, значит, тоже вопрос еще про Корею, а потом уже лично полипали. Алина, может, преждевременный вопрос, интересно послушать про планы. Если пойдешь в магистратуру, то какие у тебя на примете университеты и по какому направлению хотела бы учиться? Про планы я уже рассказала. По поводу университеты, ну, если мне доксон понравится, то я там же и останусь. Я изначально посмотрела, есть ли у них мой факультет. Второе направление, я бы хотела корейский язык и литература. На данный момент мне только это интересно, потому что я хочу, ну, в общем, профессионально знать и корейский, ну, вообще, корейский язык и литература, мне кажется, это интересно. Вот, но такой момент, есть такая вероятность, что мне понравится в Корее что-то другое. Посмотрим. А, так, были ли или есть у тебя корейские друзья? Если да, то как ты с ними познакомилась? Вы можете посмотреть э, рубрику «Разговор с корейцем» и вот э, люди из Омегли. То есть у меня есть корейские знакомые, несколько, ну, с двумя я прям активно общаюсь по поводу всяких вопросов, если возникает по поводу корейского языка или еще что-нибудь, то я могу что-то спросить. Вот, поэтому я их нашла в Омегли. То есть мы вот так вот общались, разговаривали, а потом обменялись Катоком. Какао, Ток, их приложение, мессенджер. Так. Ну и еще про Корею, да. чтобы ты посетила в первую очередь по прилету в Корею? Я вообще не знаю, я так много всего хочу. Я хочу в библиотеке поучиться, я хочу сходить на мюзикл. Я хочу... Ну, вообще, когда я была туристом, я и так много посетила. Я хочу в Пусан. В общем, очень. я хочу просто пойти по улочке корейской и в шоке уже быть. Капец, уже скоро Алинечка пойдет. Так, а значит, созрел вопрос для видео. Что для тебя комфорт в плане жилья, например? Ну, и тут уже пошли чуть-чуть личные. А, ну, вообще, я жила просто в убогих условиях до 17 лет. <с> Если, наверное, Блин, моя мама и бабушка смотрят это по-любому, поэтому извините. Но я считаю, что это просто... Даже сейчас я приезжаю в Тюмень, я не, не живу там. Потому что для меня это уже... Когда, короче, ну, люди, они же как тараканы, ко всему привыкают. Поэтому я раньше и запаха не замечала, и нормально мне было... Типа, в общем, души развалина муться, а сейчас, когда я пожила со своим душем и со своим туалетом, я уже так не могу жить. Что я хочу найти в Корее? В Корее я, нахоч... х... я хочу найти жилье с окном, туалетом и душем своим, собственным. Это вот прям было бы очень хорошо. Ладно, можно без окна. Ну, короче, блин, я очень надеюсь, что у меня получится вот эти вот три варианта найти. Дальше. Спрошу про некорейское. Твои любимые фильмы и книги? Мои любимые фильмы. Хм... Мой любимый фильм, ну, вы знаете, есть такие, которые я пересматриваю, типа «Сумерок» и так далее. Я вообще люблю всякое детское, ну ладно, не детская, подростковая, там, типа, всем парням, всем парням, которых я любила раньше, вот такой вот фильм. Ну, такого, чтобы прям фильм, который я прям пересматривала, пересматривала, у меня такого нет. Книги. Книги, вот у меня тоже нет прям супер какой-то любимой, наверное, это вообще может вам сказать, ни о чем не может сказать, потому что у меня тоже любимые книги, типа, настольной нет. Но в какое-то время мне там нравился «Алхимик» Пауэлло Куэлло, в какое-то время там мне нравилось «451 градус по Фаригейду», «Рейд типа «Вино из одуванчика». Но это все такая попса, вы все это все читали. Потом я читала, например, всем парням, которых я, э, я любила раньше, я посмотрела фильм и такая... Есть книжки, прочитаю, их я вообще дважды перечитывала, потому что они такие детские, наивные. Ну, в общем, что, допустим, давайте посмотрим, что сейчас у меня в книгах. Я еще люблю всякие про нейропсихологию, про мозг и так далее. Типа я читаю всякое Джим Квик, например, или, или что-нибудь иногда мне хочется такое воодушевленное или биографическое. Там, Например, я читала последнюю книгу биографическую, это Билл Просто была в восторге от нее, мне очень понравилось, мне не загружается. В общем, так вот, книг и фильмов, типа, особо таких нет, но жанр такой, что тебя вдохновляет? Такие какие-то вопросы, я даже сама, это любопытно очень, спасибо большое, Аква Аква, такие прям круто, да, мне нравится. Что меня вдохновляет? Меня вдохновляет Pinterest. Еще меня вдохновляет видео стадии ВИФМИ, смотря для чего. Типа, если я сажусь перед учебой, я обычно смотрю всякие картинки или видео с стадии, да, с учебой и так далее. А что меня... Не знаю, я сама себя вдохновляю. Если честно, я такая думаю, блин, Алинка, ты просто пушка, вперед. ЧСВ. Так, расскажи о себе подростки. Ой, блин. Я не знаю, вот опять мама с бабушкой будет смотреть и расстраивать, ну ладно, О а себе подростки, ну вообще я всегда, короче, смотрю, какой подросток, до 12 лет я была очень тихой, боялась, вообще не смотрела людям в глаза и тихо говорила, можете, да, себе это представить, и вот и я не могу, потому что, ну короче, из-за некоторых причин, теперь-то я уже понимаю почему. Не буду их уже рассказывать, может быть, потом, когда мы станем ближе с вами, вот, потом я пошла в театральную студию, и все исправилось, и теперь я такая, эй, вот, но вообще могу сказать, что я была классным подростком, как и классной Алинкой сейчас. Ну, такая, всегда открытая, яркая, мне кажется. Я даже... Вот помните, наверное... Ну, сейчас я не знаю, есть такое в школах или нет, но у нас там был период, когда были всякие стрелки и так далее. У меня никогда не было ни с кем стрелки. Потому что я вообще не конфликтная. Я не люблю ругаться, да я и не особо это умею. И, в общем-то, вот так. И у меня всегда было много друзей. <клёх> Вроде бы, я так думаю. Ай. Каких блогеров смотришь, кроме изучения языков? Я смотрю сейчас про Корею, на что фокусируется внимание, то и смотрю. Вот. а-а-а! <Передит> Нет, подождите, раскрываем все тайны. Я смотрю Стасой как просто. <передит> Честно, все будут от меня отписываться, я не знаю. Иногда я смотрю приятный эльдар, потому что я не могу сама смотреть всякие зашкварные передачи, а с реакцией хотя бы интересненько. Так, кого я еще смотрю? Ну, знаете, иногда хочется мужское и женское посмотреть. Но сейчас приятная еда начала снимать, поэтому я смотрю с ним мужское и женское. Поэтому вот так, по вот, два в одном. Но мне кажется, это все. Я вот так-то, не знаю. А я еще люблю всякие краткие пересказы смотреть, фильмов. Вот. Что тебе нравится в людях и что ты не терпишь? Мне нравится в людях интересность. Ну, по моему субъективному мнению. Вот я такая встречаю человека и такая, о, он мне может что-то такое дать или рассказать, да? Ну, не осязаемое, а просто ты такой, он для меня интересен, да? Но ну, это сейчас с возрастом пришло. Раньше я вообще, типа, мне было без разницы. А тут вот я уже как-то выбираю, кто с кем я буду прям общаться, а с кто мне не интересен, грубо говоря, да? Вот, мне нравятся, ну, всякие, типа, стандартные, честность, открытость. А, я очень люблю веселых и быстро соображающих людей короче есть вот, если по модальностям брать да есть вот аудиалы визуалы кинестетики вот, и у всех обычно все смешано и я вот не могу с аудиалами как бы это было аудиал кинестетика аудиал визуал ну ладно аудиал визуал еще ладно как то можно. Ну, я не могу с ними разговаривать. Они слишком медленные и долгие. Я не могу долго слушать человека, когда он типа раскачивается. Хотя вы уже 26 минут с уши помогите. Ладно, до 30 добьем и все. Что я не терплю. Да, вообще, просто. Ну, я просто выбираю человек. Ну, я не знаю, нет такого, чтобы он что-то сделал. Я такая. Я просто очень легко с людьми расхожусь. Если мне нравится человек, то нравится. Если не нравится, ну, в целом, что он, не чтобы бы он там что-то такое сделал конкретное. Не знаю, просто я как-то чувствую, такая вижу и думаю, не, говнецом попахивает. Вот такое мне не нравится. Так, а, что тут еще было? Так, так, так, так, так, так. Какие у тебя принципы по жизни? Стараюсь быть хорошим человеком. В моем понимании, как, вот какой человек, типа, хороший, не делать зла, не врать. Ну, как-то помогать по возможности, если можешь. Ну, короче, как вот если я представляю хорошего человека, вот ты стараюсь быть, но все же мы люди и все мы не всегда хорошие, да? Какие, Так, что тут еще у нас, М какие критерии, бла, бла бла почему именно психология, бакалавр, почему ты поняла, что не твоя стезя, блин, это тоже долго, конечно, ну, Анна, бакалавр, наверное, как и 90% людей, которые идут на психологию, хотела разобраться в себе, видимо. Я уже не помню, как я думаю. Я хотела в театральное, но там по течению обстоятельств не получилось, поэтому я пошла на психологию. Такая, ну что, интересно, буду в людях разбираться. А потом, почему я не по поняла, что не моя стезя? Ну, потому что я поняла, что психолог — это не просто сидеть и кивать. Ну, чтобы быть профессионалом, помогать людям, тебе нужно очень много часов лет потратить на это, а я просто поняла, что я не готова тратить на психологию столько часов и лет. То есть я могу корейский учить по 10-15 часов в неделю, но читать книжки по психологии нет. Поэтому вот в этом-то и разница. Так, ну и, похоже, все, мы закончили. Мы уложились 30 минут. Ура! Я надеюсь, что вам это было интересно. Ну, я думаю, вряд ли вы все 30 минут послушали и посмотрели. Но если как бы зайдет, то мы сделаем вторую часть. Третью, четвертую и пятую. Поэтому следующее видео будет уже о моих сборах в Корею. А потом, как я уже лечу в Корею, yeah, и возьму вас с собой. Надеюсь, мы весь не разбежимся, и дальнейший контент уже будет вам так же интересен, как и весь тот, который был до этого. Потому что было много полезной информации, а сейчас это просто знакомство. Поэтому спасибо, что посмотрели, послушали. Ставьте лайки, подписывайтесь, комментарии и так далее. <с or something> Пока!